плечи также тут работают. Что касается минусов, минус этого ролика является, когда у человека недостаточно физической подготовки и начинает форсировать тренировку, то он зажимается и начинает выполнять упражнения в неправильном режиме, а именно, когда не хватает силы на выполнение, человек начинает Скручивать вот так вот получается спину. И таким образом формируется неправильная осанка. Необходимо ровно держать спину, работая на ролике. В нижней файте и верхней. То есть вы должны чувствовать, как вы выполняете это упражнение, чтобы не навредить спине, осанки, то есть чтобы вы выглядели чтобы этот гимнастический ролик приносил вам максимально пользы выполнение упражнений может быть от самого простого к самому сложному это выполнение ролика в стойке будет самое сложное а выполнение с колен будет самое простое что касается этого ролика то очень отлично он себя проявляет в